Привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам, как наша российская власть нарушает Конституцию Российской Федерации. В общем-то, начнем с нашей любимой Ольги Голодец, которая заявляет о том, что нужно вести налог на тунеядство. Ольга Голодец, а вы читали вообще Конституцию Российской Федерации? Есть такая статья в Российской Конституции, номер 37, которая гласит «Труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Второй же пункт гласит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 А также право на защиту от безработицы. Вы вот этим правом, никак, говорится, меня не обеспечили. Правом защиты по безработице. И по защите труда тоже никак не обеспечили. Потому что условия на многих предприятиях и организациях, особенно частного порядка, никаких таких условий просто-напросто не существует. О чем речь вообще? Так что, госпожа Голодец, читайте Конституцию Российской Федерации. Второе. Валентина Матвиенко. Вы как бы является, являетесь инициатором того, что безработные должны сами покупать себе страховку. То есть вы лишаете их медицинского обслуживания, медицинской помощи. Вот для вас, для вас лично, я читаю. Конституция Российской Федерации. Вы, наверное, ее не знаете совсем, не читаете, а занимаете такую высокую должность в Совете Федерации. Татья 41, часть 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Каждый. Медицинская помощь. Государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, бесплатно, бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Вот я вам говорю, бесплатно. О чем вы говорите? А каких, как говорится, то, что безработный, откуда он деньги возьмет, этот безработный, чтобы оплачивать эту страховку? Ваша обязанность обеспечить всех безработных работой, а вы этим не занимаетесь. Тем самым вы нарушаете Конституцию Российской Федерации.